В наших очках тебя не узнать. Встречайте Елабужский Институт Казанского Федерального Университета, команды Сборная Елабужского КФУ, город Елабуга. Ну что, как договаривались, вы один пришли? Да. Ага, а это кто? Но я предусмотрел тут. Поэтому. Вы принесли гран-при. Да, а вы шутки принесли? Да, вы принесли шутки. В тюрьме, хочешь не хочешь, просыпаешься с петухами. ребята ребят, это... Махая шутка. Э, Ч вы сказали? Я у тебя же мама тебя Ребят, вы что устроили? А только быстро построились. Это что сейчас было? Паха, мы вообще-то бандиты. Какие еще нафиг бандиты? Сейчас старший придет, порешает. Какой сейчас старший? Чрт. Нет, нет, ничего. Ч? Ч? Сюда, пожалуйста. — Что-то там порешать надо. А, — Айнур, ты чё? Ты чё, бухнул, что ли? — Махан, я чуток. — Ну все поняли, что ты чуток. — А что ты про мой рост щутишь, а? Ты не смотри, что я такой маленький. Ну, попросил же не смотреть. — Да ладно, на не палься, не парься. Вот На свете очень много людей, знаменитых маленького роста. Вот, например, у Наполеона рост был 1,65 м. У Барака Обамы 1,85 м. Ну просто для негров мелковат. У Дмитрия Анатольевича Медведева вообще рост 1,62 м. А какой рост у Путина? Рост Путина не ограничен, дебил. Ребят, давайте серьезнее, это все-таки фестиваль. Маха, а что такое фестиваль? Ну блин, как объяснить. Вот Фестиваль — это когда вот все безработные в одном месте собираются. Это что получается? У моего отца каждый день фестиваль. Ребят, серьезнее говорю, понимаете, нам нужно выиграть гран-при. А что такое гран-при? Ну вот гран-при, когда ты после КВН на банкете с радостным лицом ешь. Получается у моего отца каждый день гран-при? Вы дебилы, что ли, а? Ребят, вам показать дебилов? А? Так, внимание на экран. <звы> Мама, а ты там что делаешь? Да хорош! И Руслан там был, ну ладно. Ребят, из-за вас, из -за вас э, наше выступление идет к одну. Давайте спасайте его. Паха, мы знаем, что делать. Дайте бед, посмотрите нас, чевахая. Я говорю, спасайте, не топите. Паха, вообще-то русский раб не тонет. <сувствуйте> Там в по-другому звучит, но по смыслу подходит. Ребят, я же говорю, нужно собраться. Вот, Ренат, ты сейчас о чем думаешь? Я думаю, что Левину 14 февраля подарит. Э, так-то я думаю. Я первый так-то подарю. Ты давай да. не думай, ты. Я ну, я на... Короче. да я буду. Хорош! Ребят, вы тупые. Вы же оба можете ей что-нибудь подарить. А, уже не надо. Это мне уже не это надо. Мне это мне уже не надо. Уже уже надо. Уже уже. Не а, не надо. Надо. ты так и будешь на это смотреть? А что мне делать? Ну, это не из-за тебя, Ренат! Извините за это маленькое недоразумение. недоразумения. встань на место, выдавайте эти готовки. Слово объявляй! Итак, представьте, первый рабочий день Дональда Трампа в овальном кабинете. — Здравствуйте, мистер-президент. — Здравствуйте, мистер-вице-президент. — Мистер-президент. — Мистер-вице-президент. — Ладно, давайте серьезно. Что вот? А, — В общем, по последним новостям. Нас опять обвиняют в связях с русскими. — Да откуда они это постоянно берут, а? Леночка, сделайте мне чай, пожалуйста. — Хорошо. Ладно, вы не волнуйтесь, я все улажу. До свидания, мистер Президент. До свидания, мистер, мистер, мистер, мистер, президент, мистер Президент. Давайте работайте. Так, где будет? Леночка, у нас СТС на ком канале? На тринадцатом, господин Президент. -то найти Господин Президент, вас Путин ждет? О, а что вы сразу не сказали? Уже иду! Недавно вступил в силу закон о декриминализации по в семье. И теперь за правонарушение можно делаться обычным административным штрафом. Итак, представьте, многодетная семья в недалеком будущем. Привет, дети. Папа. У меня плохая новость, меня с работы уволили. У него нет денег, он не может платить штрафы. У -у -у -у! Я я блогер. Я беременна. Так, стойте, стойте, стойте. Какой еще блогер, а? Вы что? Если у тебя нет денег, ты не можешь нас бить, тогда мы можем говорить ему все что угодно. Башкирия! вот ты дебил? А что у меня раньше себе стол все время лупил, а? Ребят, что вы ржете? У вас отца уволили с работы. Бать, бать, не гунди, давай вот тебе 300 рублей запил, сгонять. Башка болит. Ты что, офигел? А, ты больно ударил, у тебя денег нет. Я кредит возьму. Мам, привет! Привет, дети. Дорогой. В общем, я поцарапал твою машину. Ну ничего. И бампер помяла. Ничего страшного, я ж говорю. Так я не поняла. У тебя что, опять сработало, ля, скотина? Ты хоть заначку не потерял. О, заначка! Сюда идите. Ну и завершение. Мы уже два раза были в Челнах. И все два раза уходили не с пустыми руками. Уважаемые жюри, давайте не будем нарушать традиции. Сборная Лабужского института КФУ. Спасибо.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 Обучение по направлениям. Звук. Данц-хол. and Хип-хоп. High Hills. Just fun. Школа танцев Diamond. Приходи. Танцуй.